Добрый день, приветствую вас на вебинаре достижения планов продаж 3CX. Меня зовут Татьяна Малушкана, я являюсь менеджером в 3CX по работе с партнерами из стран Скандинавии, России, СНГ, Украины и Грузии. Так, начнем наш вебинар. Начало года ⁇ это хорошее время для постановки задач и составления планов на весь год.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 для начала более подробно остановимся на партнерской программе 3CX. Партнерство с 30x дает целый ряд преимуществ, которые мы более подробно рассмотрим на следующем слайде. Перед вами представлены все партнерские уровни 30x.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 Таким образом, вы получите и закрепите 15% скидку на все продукты 3CX – новая лицензия, продление или обновление. Также вы будете указаны на нашем веб-сайте, получите высокофункциональные NFR-ключи и у вас будет возможность направлять 10 бесплатных обращений в техподдержку. А чтобы стать серебряным партнером, вам необходимо совершить продажи на сумму семь с половиной тысяч евро и пройти сертификацию среднего уровня Intermediate. Тогда вы увеличите скидку на продукт до 20%. процентов. Чтобы стать золотым партнером, вам необходимо получить третий расширенный уровень сертификации адванст и совершить продажи на семнадцать половиной тысяч евро в год. Таким образом, вы снова увеличиваете свою скидку на продукт 30x до 25%. Соответственно, платиновые партнеры получают скидку 30%, совершив продажу уже на 35 тысяч евро. И чтобы стать титановым партнером, необходимо достигнуть объема продаж 100 тысяч евро, таким образом увеличив свою скидку до 35%. Партнеры, досконально изучившие наш продукт, в том числе колл-флоу-дизайнер и разного рода интеграции с 3CX, достигают хороших результатов, а иногда становятся платиновыми и титановыми за один год. Для этого необходимо также активное привлечение клиентов и работа над продвижением продукта и своих услуг. Давайте рассмотрим, какие преимущества и инструменты вам предоставляет 3CX для достижения вашего годового плана продаж. Первое – это, конечно же, скидки на продукт, которые мы рассмотрели ранее. Следующее немаловажное преимущество – это бесплатные NFR-ключи. Первый NFR-ключ, который мы вам предоставляем, является ключом редакции Enterprise на 32 одновременных вызова. Значит, обладает самым высоким набором функций 3 x Его вы можете использовать внутри вашей организации. Второй НФар ключ дает возможность тестирования нашего продукта, например, интеграции с разными CRM-системами, а также его можно использовать как демо-версию, ну, то есть для демонстрации вашим клиентам. Этот ключ мы предоставляем в редакции PRO на 4 одновременных вызова. NFR-ключи для партнеров уровня affiliate мы предоставляем в стандартной редакции на 8 одновременных вызовов. Повышение уровня NFR-ключей является дополнительным стимулом для продвижения по партнерской программе и достойным поощрением за благотворное сотрудничество. Следующее – это доступ к поддержке 3CX. Как только вы достигаете уровня 3NE, вы получаете возможность направить 5 бесплатных запросов в техподдержку 3CX.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 Также мы регулярно организуем технические и коммерческие вебинары и предоставляем все обучающие материалы на нашей домашней страничке тоже абсолютно бесплатно. Когда клиент скачивает бесплатную версию 3CX нашей домашней страницы, мы направляем его в виде партнерам партнером в соответствии с географическим положением и уровнем партнерства. POC – это возможность создать пробный ключ любой редакции и количества одновременных вызовов для клиента на 45 дней.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 Если вы не достигнете своего текущего плана продаж, вам будет присвоен статус партнера, соответствующий вашему общему годовому обороту по 30X. Например, вы были золотым партнером, но выполнили продажи на 3000 евро в год, значит, достигли уровня продаж бронзового партнера, поэтому и переходите на этот уровень. Если же вы не достигнете минимального плана продаж в с половиной евро, что соответствует бронзовому статусу, вы станете партнером уровня Аффилиейт. Партнеры уровня Аффилиейт сохраняют возможность продавать продукт 3x, но уже со скидкой 10%, а также лишаются бесплатной техподдержки, и NFR-ключи переходят в бесплатную версию 8 одновременных вызовов стандарт. Итак, первый залог успеха это активные действия по продажам 3CX, поиск клиентов, презентации, демонстрация 3CX клиентам, используя второй НФР, ключ как демоверсию, работа над своей домашней страницей и публикациями в соцсетях и многое-многое другое. Не зря говорят, подлежачий камень вода не течет. Рассказывайте про все функции 3CX, даже если сейчас они могут быть клиенту не актуальны, в будущем у него мож, может возникнуть потребность в этих функциях, и он уже будет знать, как их получить и у кого. Первый совет. Продление годовых подписок дает вам возможность получать постоянный поток денег.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 У вас есть возможность продавать лицензии, а также подписки на обновление сразу на несколько лет. Это поможет вам сразу достигнуть большого оборота и получить высокий статус партнерства.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 Мы подошли к завершению нашего вебинара. Если у вас возникают вопросы, отправляйте их на мою электронную почту tm30 Спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания.